Падение Западной Римской империи — это затяжной процесс упадка Западной Римской империи, в результате которого государство оказалось неспособно управлять своей огромной территорией которая вследствие этого оказалась разделена на несколько государственных образований, преемников Римской империи. В 410 году Вестготами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь герман Циадоакро заставил последнего императора Западной Римской империи Рамула Августа отречься от престола. Таким образом завершилось многовековое владычество Рима.